Всем добрый вечер. Сегодня мы хотим с вами поделиться новостями обычного обновления по World of Warships. Обновление 0.11.10. легкие японские крейсеры. Ранее доступ к новым японским крейсерам, подводные лодки США и Германии, в дереве развития и многое другое. Обратите внимание, что серверы будут временно недоступны в связи с установкой обновления. Ниже вы можете ознакомиться с расписанием. Время проведения технических работ указано ориентировочно и может быть изменено. Приносим извинения за неудобство. По Азии 3 ноября с 5 по 8 ровно. Это по часовому поясу С плюс 8. И 2 ноября с 9 вечера по 23.59 UTC дальше это по Азии дальше по Европе 2 ноября с 6 ровно по 11.11 си плюс 1 и 2 ноября с 5 утра по 10 утра UTC дальше североамерикан Северная Америка 2 ноября с 3 00 am по 6.00AM Pt UTC минус 7 И 2 ноября с 10 ровно по 13 ровно UTC Эээ, Так, дальше. Новое обновление будет запущено через некоторое время после его загрузки. Поскольку клиенты сервер обновляются по отдельности, в то время как обновление клиента начинается незамедлительно, для обновления серверов во всех регионах требуется время. Если с загрузкой обновления возникли проблемы, выполните проверку целостности файлов. Субтитры включаются отдельно в плейере, то есть видео на английском и с русскими субтитрами. Но мы его уже не будем включать, оно там идет больше шести минут. Мы идем дальше. В обновлении 0.11.10 вас ждут следующие новинки. Ранний доступ к легким японским крейсерам. Подводные лодки США и Германии в дереве развития. Улучшение графики, боевой пропуск, борьба с неспортивным поведением, новый сезон клоновых боев, полиции, балансные правки, добавление и изменение контента, прочие изменения и улучшения. Внимательный читатель получает награду. Жмите, забрать подарок, чтобы получить один день корабельного премиум аккаунта. Отсчет времени начинается сразу после нажатия кнопки. В зависимости в каком регионе вы можете нажать забрать подарок, если вы в Азии, Европе или Северной Америки. Награду можно забрать до 5 декабря 16 ровно по МСК. То есть, если вы захотите, вы можете видео посмотреть, просто мы уже его не будем включать. Она на английском языке все говорится и с русскими субтитрами. Если кто именно играет на серверах Wargaming. Это именно новость от wargaming но на русском языке а видео на английском с русскими субтитрами а, на этом у нас все а, кто играет на европейских североамериканских и азиатских серверах надеюсь вам понравится